скажите вам данная информация была интересной буду признателен тем людям кто поставит поставит тайм-коды под данным видео то есть заморочится и после этого в комментариях э, опубликует тайм-коды к данному видео где я рассказываю об этом как пишутся тайм-коды они пишутся так 0,0 00, после этого отступ там приветствия с 0000 нужно начинать, потом второй тайм-код 14, допустим, там, э, рассказ о том, как Алена с Луной, там, и муж бросил, и так далее. И так вот о каждом пункте, у меня нет на это времени, потому что вы видите сами, очень много пунктов, и для того, чтобы написать эти тайм-коды мне понадобится ну час потому что я не специалист в этой области а если у вас есть свободное время и вы можете все-таки опубликовать тайм-коды то тогда буду очень признателен, вместе мы сделаем этот мир лучше. А сейчас обязательно подпишитесь на мой канал в Ютубе. После того, когда видео данное закончится, перейдите на мой канал в Ютубе, напишите свой комментарий, понравилось видео или не понравилось видео. Обязательно опубликуйте данное видео у себя в социальной сети. Возможно, это будет интересно кому-нибудь из тех людей, которые являются вашими знакомыми. Помните о тех словах, которые я сказал в самом начале, о том, что человек может жить по принципу, нравится или не нравится. Ну вот, это и было сегодня основным моим посылом. Его можно было сказать за три минуты, что я, собственно, и собирался сделать. Но получилась тема более обширной, понятной, и я думаю, наконец-то это расставит все на свои места, немножечко изменит ваше восприятие мира и даст вам великолепный,